Очень простой, быстрый и вкусный получается пирог на кефире. Для придания ему сочности я добавила немного ягод из ароматных специй, корицу. Очень простой пирог, просто смешайте все продукты и испеките в духовке или мультиварке. Ягоды можно исключить вовсе или заменить на любые другие, не слишком влажные. Список ингредиентов в конце видео. Приготовим продукты. Кефир смешиваем ложкой с сахаром. Добавляем сахар, соду, муку, корицу. В готовое тесто добавляем ягоды. Вкусняшки, подписавшимся. Тесто для пирога готово, переходим к выпечке форму смазываем растительным маслом выпекаем удобным способом я пекла в мультиварке в режиме выпечка 50 минут можно испечь в духовке при 180 градусах минут 35-40 пирог готов остуживаем и подаем к столу приятного чаепития подписывайтесь комментируйте ставьте лайк или дизлайк продукты и их количество далее кефир 200 миллилитров яйцо 2 штуки сахар 100 грамм мюка пшеничная 2 стакана сода 1 чайная ложка гасить уксусом корица молотая 0,5 чайных ложки смородина черная 150 грамм свежая или замороженная масло растительное 0,5 чайных ложки для смазывания формы количество порций 8 палец вверх или вниз комментируйте подписывайте Всем приятного аппетита, жду вас снова.